свое место. Большая просьба сконцентрироваться на заседании. Добрый день, уважаемые коллеги, и со Мы начинаем с вами пятый Казанский международный научный форум славу в мультикультурном мире. Мы очень рады всех вас видеть в нашем родном городе. В этом году наш форум превратился прежде всего в деловую площадку, когда выступают представители органов власти, когда выступают представители экспертного сообщества, когда выступают представители академических организаций вузов. И наша особая благодарность, конечно, представителям духовных управлений мусульман. Мы не устраиваем больших заседаний. Здесь кашему будет дано слово, здесь кашему будет дана возможность высказать свою позицию, но ну и кашему могут быть заданы далеко непростые вопросы, и никто не скажет, что. Нельзя давать ответа, Поэтому наша конференция площадка с мнениями. Огромное спасибо всем тем, кто уже предоставил свои доклады. Большая просьба, действительно, мы должны издать наши доклады, и наши позиции, наши точки зрения ждут. Мы... Мы находимся в стенах, и этим мы действительно гордимся, это второй университет России, и это самое главное, это альма-матер российского востоковедения. И мы находимся в зале, где на нас смотрят портреты наших великих, и я надеюсь, что мы будем достойны их, да, это как светские деятели, так и великие Шихад Хазрет Марчани, это те великие люди, достойными которыми мы постараемся быть. И, соответственно, очень важно, что именно на нас смотрит. Там стоит памятник Абдулу Тукаеве. Это единственный памятник в советскую эпоху, на котором было написано арабским шрифтом. И великий Тукай сказал нам сто лет тому назад, что Казань – это тот город, от которого российские мусульмане ждут почина в своих делах, ждут почина в своих мыслях, ждут почина в своих трудах. И я надеюсь, что мы все выполним завет нашего Тукая. Да, перед нашим обществом стоят большие проблемы, но действительно мы надеемся, что и это позиция и руководство Российской Федерации, в лице прежде всего президента Владимира Владимировича Путина по развитию мусульманского образования в России. Мы горды своими деятелями, мы горды своими улемами Северного Кавказа, такими как Хунта Хаджи, так как Сыпуа в мы горды такими улемами. Как Галинжан Боруди, как Иезак Азейфа Фахридин, как Мусабики. И сейчас, когда радикализм захватывает многие уголки мира, страны, где многие из нас бывали, страны, у которых нас много друзей, мы должны сделать все для того, чтобы этот огонь насилия не распространился на наш родной дом. Я еще раз выражаю огромную благодарность прежде всего представителям Татарстана. С сентября прошлого года здесь работает экспертный совет по развитию исламского и образования. Здесь участвуют представители органов власти, здесь участвуют представители российского и исламского университетов Российского исламского института, Казанского исламского университета, духовного управления мусульман, представителей медирасе. Я надеюсь, что голос каждого из вас будет выслушан в эти два дня. Спасибо. Слова, которые я писала в книге, она посвящена проблеме архаизации. Причем архаизация ⁇ это, в принципе, как вы, наверное, знаете, универсальное явление. Оно характерно не только для тех обществ и государств, которые пережили какие-то очень мощные социальные перемены, где наступил хаос или где, так сказать, деградировали институты, но, в принципе, она характерна и для обществ относительно стабильных, когда, тем не менее, идет поиск, поиск, так сказать, ответов на современную ситуацию в прошлом. Причем архаизация формально, вы знаете, что это обращение к древности, на самом деле речь идет не о древности, речь может просто идти о прошлом. Иногда э, сейчас используется э, термин «неорпоизация», но я считаю, что он ничего не меняет, на самом деле. В любом случае речь идет о прошлом, о прошлых практиках, о прошлой славе, которая, может быть, дает возможность обществу, испытывающей серьезные трудности, подчеркнуть, так сказать, новые силы вот в этом славном прошлом. Но э, что касается кризисов и конфликтов, то они, безусловно, все это усиливают. И достаточно сказать о том, что в условиях, когда современные или относительно современные институты больше не могут действовать в том или ином обществе, то появляются достаточно архаичные формы. Ну, вы сами прекрасно знаете, в эпоху революции вместо так сказать, той системы правосудия, которая существует, появляются всякие революционные трибуналы, тройки и так далее. Более того, государство оно теряет легитимное право на насилие, появляются многочисленные группировки, вооруженные, которые, так сказать, сами решают, что делать. То есть идет, конечно, такое разрушение государства, но э, такие архаичные формы, старые формы, э, они становятся достаточно актуальными и популярными. При этом я еще раз хочу сказать, что это универсальный процесс, и мы видим сочетание форм современных или модернистских, постмодернистских, с формами вполне традиционными в самых разных обществах, в том числе и очень успешных, там в том же Израиле, например, мы очень четко можем видеть, как сочетается э, так сказать, такой религиозный традиционализм, очень жесткий с, с явлениями постмодерна. То есть я не хочу сказать, что это вот характеристика только арабского мира, пережившего арабскую весну, но это и характеристика очень многих обществ в целом. А Поскольку я думаю, что вы сможете прочесть то, что мы написали, я бы не хотел здесь излагать содержание этой главы. А я бы хотела поговорить о том, о чем я там не написала, но что, на мой взгляд, является вот тоже иллюстрацией вот этого обращения к старым архаичным формам сопротивления? В данном случае я хочу с вами поговорить о так называемой интифаде. Я говорю так называемой, потому что, ну, вы знаете, что палестинское общество, оно пережило несколько интифад. Первое – это был конец 80-х годов, затем 2000-е годы, Перед этим была, ну, я бы не назвала ее антифадой, это было такое ну, мятеж, восстание, как хотите, так называемая туннельная антифада, связанная с тем, что Нетаньяху открыл туннель под Алексей, хотя да, достаточно далеко от нее, но это вызвало тоже, как вы знаете, большое сопротивление. И вот последние события, свидетелями которых мы сейчас являемся чем же они отличаются от всего предыдущего? И почему здесь есть элементы архаизации, почему я, собственно, говоря, об этом в связи именно с этой темой. Но прежде всего нынешние, нынешние выступления палестинцев обращают на себя внимание следующее. Они произошли не в ту эпоху, когда палестинские институты были достаточно сильны, и когда, собственно, они участвовали в организации сопротивления. Это и конец 80-х годов, когда это было мощное гражданское сопротивление. Вы знаете, что насилие было минимальным в это время, но это было совершенно неожиданно именно в силу огромной гражданской сплоченности, так сказать, предсказать которое было казалось невозможным. Это 2000 год, когда тоже восстание Интифада имело совершенно четкий четкий источник организации, но в данном случае в значительно большей степени это уже были радикалы, это был, был Хамас. И вот эти вот настроения радикальные, они охватили как религиозные круги, так и светские. Вы помните, что и личная гвардия Арафата, она тоже заняла такую достаточно жесткую позицию. И вот эта интифада, она характеризовалась большим количеством террористических актов. Ну, таких, вот э, ну, это назывались шахиды, самоубийцы, но, во всяком случае, это была антифада индивидуального террора, и ничего подобного Израиль до сих, до, до сих пор не видел. И все-таки вот даже этот индивидуальный террор, он э, вписывается в привычную тему э, террористических действий. Ну, вот использование взрывчатых веществ, э, большое освещение этого всего в средства. Информации. Как вы, наверное, знаете, Олег Будницкий в свое время очень четко определил, откуда взялся терроризм. Он сказал, что терроризм появился вместе с взрывчаткой и телеграфом. Тут вот как раз масса, с одной стороны средства массовой фраз, с другой стороны вот такой способ причинить бесконтактно достаточно большой ущерб, они широко задействовались. То есть это было вполне в классической форме вот, террористических действий. Что же касается нынешней ситуации, то она резко отличается от всего, что мы видели до этого. Во-первых, она, как я уже сказала, происходит в условиях Это انтифада, Она Буду называть антифады, хотя еще раз говорю, я не согласна с этим названием. Она не организована, она куда более стихийная, и она использует совершенно удивительный архаичный метод. Значит, что касается причин? то причины как раз были связаны не с усилением тех или иных партий, тех или иных организаций, а в рамках палестинской автономии, но скорее с их деградацией, с потерей э, так сказать, доверия со стороны населения. И это касалось и правительства Палестинской администрации, и самого главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса, который просто на наших глазах теряет всякую поддержку среди своего бывшего электората, особенно среди молодежи. И мне приходилось слышать очень, так сказать, негативные о нем отзывы именно среди молодого населения, которое, палестинского которого считает, что он ничего не добился, он ничего добиться не может. Будущее по-прежнему непонятно, ни о каком палестинском государстве, очевидно, в ближайшее или в какое-то обозримое время говорить не придется. И все усилия, которые потратил Махмуд Аббас, они бесполезны. И, следовательно, либо надо искать какую-то альтернативу, либо надо, по крайней мере, сопротивляться тому, что происходит. Но поскольку есть огромное недоверие к институтам, и институты не участвуют в том, чтобы организовывать это сопротивление, в общем, вы знаете, что палестинское руководство оно выбрало другую тактику, вынуждено, что они используют международные механизмы в отсутствии переговоров. Поэтому вот признание палестинского государства, вступление в различные организации ООН, ну, это так сказать, привлекает, конечно, внимание к палестинской проблеме, но не решает ситуацию. На земле она остается ровно такая же, какая была. И вот нынешнее сопротивление оно отличается тем, что мы наблюдаем, что это так сказать, ну, своего рода революция ножа, это индивидуальный террор, но не классический террор. Если мы говорим о том, что классический террор не предусматривает столкновение вот, взаимодействия с жертвой, то здесь именно это и происходит. Используются ножи, используются топоры. Причем, что еще поражает совершенно в этом деле, это то, что фактически главными, конечно, жертвами становятся военнослужащие израильские. Но это означает, что это абсолютно су суицидальное мероприятие, потому что ясно, что этот человек не выживет. Он не выживет, он, он знает, что он сознательно идет на смысл идет на смерть, но вот используя совершенно такие архаичные формы, которые скорее там, напоминают о, о, об ассасинах, вот, вот об этом. И возникает вопрос, а почему так? Что случилось? Почему так сказать, вот такие архаичные формы сопротивления, они сейчас э, выходят на первый план? Ну, помимо того, что я уже сказала, базовых вещей, там, разочарования, неимение будущего, отсутствие будущего молодых, особенно палестинцев, мне кажется, что здесь есть что-то еще. Здесь есть желание вот с помощью таких совершенно казалось бы неадекватных методов привлечь особое какое-то внимание к палестинской проблеме, и что еще очень важно расширить, так сказать, влияние на израильских арабов. Вообще надо сказать, что израильские арабы по-разному всегда относились к тому, что происходило на территориях, всегда по-разному относились к собственно, различного рода восстанием палестинцев и это понятно потому что в общем-то при том что они конечно понимают что они граждане второго сорта они отдают себе отчет в том что у них масса ограничителей, но тем не менее они все-таки живут в демократическом государстве при всех ограничителях которые существуют в израиле во всяком случае они могут создавать свои партии они могут выражать свое мнение у них есть, так возможности избираться, быть избранными. То есть у них есть некий набор гражданских прав, возможно, недостаточный по сравнению с еврейским населением, но он существует. И во всяком случае за него можно бороться. И поэтому, когда возникал вопрос о том, а вот если будет создано палестинское государство, хотели ли бы вы переехать туда и получить палестинское гражданство? Практически всегда был ответ – нет, мы будем тут бороться за свои права. И это вот вот очень такая специфическая лояльность, потому что с одной стороны они, конечно, понимают, что надо бороться за свои права в Израиле, с другой стороны они не могут не сочувствовать людям, это собственно их может быть дальний родственники, люди с которыми так, сказать, так или иначе связаны, и поэтому вот, вопросы идентичности они по-прежнему обеспечивают их поддержку палестинцев, даже молчанием, даже сочувствием и не более того. Но это тоже очень важно. Так вот, вот то, что мы видим сейчас в этот раз, это не просто молчаливое сочувствие. Это тоже участие вот в такого рода акциях. И это тоже заставляет подумать о том, почему это происходит. Почему именно сейчас и почему это. Мне кажется, что в принципе, в принципе, в какой-то мере на то, что происходит, влияет вот общий конфликтный фон такой на Ближнем Востоке. Причем не просто фон конфликта, а фон конфликта, который, скажем, продуцируется прежде всего исламским государством. Когда отрезать голову, там, сказать, это превращается в, некий, в некое нормальное действие. Мы постоянно это видим в Ютьюбе, в других ресурсах интернетовских, и палестинцы для них это все вовсе даже не закрыто. И э, мне кажется, что вообще проблема ИГИЛ, помимо того, о чем здесь говорится, наверное, еще будет э, говориться, она заключается в том, что в какой-то мере ИГИЛ легитимизировала в глазах очень многих определенный, э, определенный тип насилия. Вот делается это, смотрите, надо вот, вырезать. И для многих так сказать, людей может быть не слишком, не слишком так сказать, образованных, маргинализированных и так далее. это становится вполне приемлемым делом и собственно, когда это еще облекается в призыв к справедливости, то не такой братской любви для тех, кто не выступает против, то это достаточно привлекательно. И мне кажется, что вот этот момент мы тоже не должны сбрасывать со счета, когда мы говорим о том, какие, какие методы используются или могут быть использованы. Собственно, я вот не собиралась достаточно много об этом говорить, просто мне показалось, что если мы говорим об этих тенденциях, архаизации, об архаичности, то мы их видим сейчас в самых различных проявлениях, и очевидно вопрос о том, насколько общество подвержено этому. Насколько они не удовлетворены современной ситуацией, готовы искать проблемы, ответы в прошлом, это одна, один из базовых вопросов, относящихся, еще раз говорю, не только к арабам, не только к арабским обществам, но и к обществам и на Западе, и на Востоке. Спасибо.